Всем привет! Вчера у нас камера села. Мы разрушили короб на потолке. Вчера Саша закончила у нас полностью вот эту вот сторону плиточкой. И оказывается, мы выкинули плиточку отсюда. Здесь мы не будем ложить, потому что здесь шкафом кухонным спрячется. Поэтому просто выровняли. Вот так вот выглядит. А это, оказывается. Часть выкинули в мешок и сходили, отнесли на мусорку, перепутали. Ну ладно, ничего страшного сейчас. Когда ванну будем делать, тогда и снова отрежем кусочек и поставим ее туда. Я сейчас ползую, зачищаю швы там, где есть свободное место. Ну так вот, посерединке, эту сторону, сюда немножко. И сегодня Саша у нас с утра начал делать электрику, Поэтому кое-где у нас уже стоят розеточки. Красивенькие. У тебя... Ты сейчас последнюю уже доделаешь, да? Что ну, Там розетку, да? Что вот такая вот марка и фирма. Ты и вот такие вот черненькие здесь будут. Здесь, когда купим новый диван, Это он будет, включать, а средний будет основной свет включать. Выключать. Да, средний и переходной получается, Проходный. да? Проходной. Они соединяются с вот этим вот выключателем, то есть одна сторона включается, либо вторая сторона. Итак, друзья, сделали выключатель, вот они уже висят, свет горит. Ксюшенька, демонстрируй, свет, <смех> выключи все, выключили там, включили тут, выключили там, включили тут, <смех> в общем теперь можно управлять светом из двух разных мест, от дивана и от входа в комнату, тут включили левую или правую полосу, там его выключили соответственно, ну и наоборот. Если там мы сидим, включили для похода в туалет, допустим, здесь его выключили. У нас сейчас эти здесь так, и у тебя вот так вот, да. хотя они обувь включены. Да. Выключи один из. все теперь mm. две туда, две сюда. Ну, прикольно, да, то, что они, получается, здесь, если я вот этот опущу он будет выключен а она если там его вниз опустит он будет включен короче они не всегда так как мы хотим чтобы то есть не всегда не вверх включена вниз выключены они могут меняться это не простой выключатель а переключатель то есть он не прерывает фазу он всегда, получается, подает фазу либо по одной линии, либо по другой. В общем, как все это раскрепить вот в этих вот чудесных распредкоробках, можете посмотреть у Алексея Земского. У него очень подробный видеоурок есть по этой теме. Справится, мне кажется, самый-самый-самый начинающий электрик. У меня вот сегодня где-то за час получилось скрутить все вот эти коробки, проверить все, протестировать. Так что я думаю, у вас получится, если вы захотите. Итак, вчера уже начали укладывать плитку в туалете. Уложили вот эти вот четыре штучки. Под ванной плитка отсутствует. Эти четыре штучки мы положили на старую плитку. Вот здесь вот ее видно, она сейчас загрунтованная, впитывается. В общем, старую плитку алмазным диском вот этот глянец сняли. То есть плитка такая получилась шашавенькая, Ее грунтуем и поверх нее укладываем уже сам Кабель теплого пола и вот эту плитку нашу новую. Почему делаем так? Вот эта вот плитка не сшибается даже перфоратором. Она очень крепко здесь лежит. И простучав ее всю, мы поняли, что там нету ни пустого, ничего. В общем, очень классно лежит эта плитка. Кроме вот этих вот э, трех штучек. Тут мы три старых плиточки сняли. Сейчас я загрунтовал. Отмажу э, в плоскость вот этой плитки. Вот это вот углубление. А потом сверху положим теплый пол и уже нашу плитку. На стенах э, планируем делать также Вот эта стена будет полностью из гипсокартона. То есть будем выстраивать профиля и монтировать гипсокартон. Для чего? Для того, чтобы уложить э, шумоизоляционный материал туда. Потому что эта стена вот из такого же блока, он внутри пустотный и с. Э, граничить с кухней, такая стена просто не может, она очень звонка, она передает все шумы, все передает, поэтому попробуем ее за изолировать. мы будем делать по самой распространенной схеме, это профиля металлические, на них э, демпферную ленту, чтобы вибрация по профилям не проходила, между профилей э, Роквол, ну, типа ваты, а не каменная вата, ну, типа минеральной ваты, в общем шумка простая, потом покажем вам, и зашивать все это гипсокартоном. Поверх будем клеить такую же вот серую плитку. Эту стену тоже снимаем весь глянец со старой плитки, обрабатываем грунтом и прямо поверх нее клеим новую плитку. Эту стену, где будет стоять ванна, тоже самое. Шлифуем и обрабатываем. Вот эту стену, стену где дверь, тоже самое. Там будем выстраивать еще один короб. То есть, сейчас я вам попробую пальчиком показать. то есть, Будет вот так вот. Выстраивать короб до потолка вот эта вот часть над ванной будет зашиваться гипсокартоном оттягиваться на 3 сантиметра а здесь получается, ну типа эта стена будет так вдоль ванны а это чуть утопленная сюда на край ванны поставим стеклянный экран по-хорошему понятно, что старую плитку надо снять от штукатуры туда-сюда, это слишком пыльно, слишком громко и затратно по времени Мы сделаем проще новый корр подстроим на 3 сантиметра то есть ну, 27 профиль плюс гипсокартон там 15, ну чуть больше 3 сантиметров 27 плюс 15 вот и плюс плитка купили ванну, завтра приедет с вот этим вот широким бортом как раз чтобы у нас все вот это вот поместилось а почему 3 сантиметра оттягивается? потому что вот 170 ванна и она вот так вот встает между двух стен то есть между вот этих стен 173 сантиметра хотя должно быть 100... 70 в идеале, чтобы ровно ванна вставала и от нее уже пошла вверх плитка. Ну вот, чтобы это сделать, мы будем вот эту часть оттягивать. Мы такое решение видели на нашей съемной квартире, где мы жили до этого. Там было сделано именно так. В общем, на словах, наверное, не очень понятно, но когда сделаем, мы вам все еще раз подробно расскажем и покажем. Ну вот, к обеду готово уже оставшийся пол. Готов? Да, папа нам помог. Ну как помог? Нет. Я папе помог. Нет. Все, выложили. Вот в таком вот сараше сейчас все прибывает. Да, здесь кошмар. Как обычно, продолжение ремонта – это уборка. Да. Прошло несколько, несколько дней, как мы не снимали. Итак, вот так у нас выглядит сейчас туалет. Раскинули вот так проводку. Сделали э, каркас под стену, под коробушечки. Там уже сделали э, нишу из гипсокартона. Пока что так все закрепили. Здесь у нас будет открытый э, люк за шкафом. Я уже, по-моему, рассказывал об этом. Сюда повесим гипсокартон, шумоизоляцию. Вот так как-то так вот у нас пока что все выглядит. Зачистили глянец на плитке ну и вот эту заднюю стену тоже зачистили все от глянца, плитку будем ложить как немцы ребята уже 50 лет ложат новую плитку на старую все у них стоит, держится, вроде здесь простучали везде все плиточки все без звонкого звука все нормально, не бухтит так что попробуем вот так вот у себя в квартире для себя положить новую плитку поверх старой да, друзья, хотел показать, как закрепили э, профиля. Э, это такой вот с пупырками перфорированный профиль, достаточно жесткий. Закрепили э, обрезками из такого же профиля, уголками. Сюда дюбель, сюда клопик. Соответственно, здесь также у нас получается раз, два, три пары таких уголков, плюс внизу в стартовый профиль и наверху в стартовый профиль тоже клопиком прикреплен э, профиль стартовый к потолку к стене прикреплен и получается ну и сбоку пропенено все это в общем получается очень жестко внутрь э, напихали как она шумоизоляция. вот как звенит конечно ну разница не особая получилось мы посмотрим что будет в итоге в финале вот но держится очень крепко вот эти вот уголки как я их сделал Он вот такой профиль Просто пополам разрезал И на кусочки нарезал Получаются такие уголочки Почему не стал подвесы использовать Потому что забыл их купить А их в магазин было лень а делать уже надо было Потому что начал Ну и собственно Вот такой вот выход из ситуации нашел